Известный американский тележурналист Такер Карлсон – один из немногих журналистов США, пытающихся честно и прямо говорить о России. За это он подвергается постоянной критике. В одном из недавних выпусков своей программы «Такер Карлсон Тонайт», выходящей на американском телеканале Fox, Такер Карлсон заявил, что сейчас фактически США находится в состоянии войны с Россией. В этом выпуске он в очередной раз выступил с критикой в адрес администрации Байдена, а также заявил, что большая часть новостей, публикуемых в западных СМИ о российской военной операции на Украине, оказалась ложью. Добро пожаловать на программу «Такер Карлсон Тонайд». Вчера утром госсекретарь Энтони Блинкен побывал на воскресном шоу «Новости CBS», где объявил о новых шагах в отношении России. Так вот, в дальнейшем администрация Байдена может использовать Польшу в качестве прикрытия для отправки истребителей правительства Украины. Самолеты будут использованы для борьбы с российской армией. Блинкин, как обычно, спокойным и ровным тоном по-деловому заявляет – бояться нечего. Но на самом деле это совсем не так. И это может стать поворотной точкой в истории. По этой причине мы хотим показать вам отрывок интервью Энтони Блинкина на телеканале CBS. Ведущая задает вопрос Блинкину. Допустим, польское правительство, член НАТО, хочет послать истребители. Получит ли оно на это разрешение от США? Или вы опасаетесь, что это может привести к эскалации напряженности? Блинкин отвечает, нет, мы дадим свое согласие. На самом деле мы сейчас разговариваем с нашими польскими друзьями о том, как нам поступить, если они решат предоставить эти истребители украинцам. Точнее о том, что они могут получить взамен тех самолетов, которые они передадут украинцам. Даже ведущий себе с Ньюс понимает, что отправка истребителей приведет к эскалации напряженности. Но Тони Блинкин отвечает «Нет, мы дадим свое согласие». Так что же мы здесь видим, кроме разговора двух невероятно поверхностных людей? То, что мы наблюдаем, это, по сути, начало войны между Соединенными Штатами и Россией. Может, для вас это все и выглядит хорошей идеей? Может быть, вы и поддерживаете все, что сказал Блинкин? Но давайте не будем врать о том, что произошло. Давайте будем честными настолько, насколько это возможно. Потому что это важно. По сути, администрация Байдена только что вмешалась в конфликт между двумя странами. А это, в свою очередь, означает, что США становится участником конфликта. Получается, что мы оказываемся в состоянии войны с Россией, и неважно, была ли эта война официально объявлена или нет, одобрил ли эту войну Конгресс или нет, все это не имеет значения. Эта война начинается прямо сейчас на наших глазах. Почему в Вашингтоне никто не говорит об этом? Да потому что они это поддерживают и всегда так делали. Вспомним 2017 год, когда конгрессмен Эрик солвилл из Калифорнии пришел на очередное шоу, в котором обсуждалось российское влияние на выборы в США. Все, что он говорил, было достаточно глупым. Но в конце интервью Эрик Солвилл все же сказал нечто странное и интересное. Он заявил, что поскольку Путин сделал Трампа президентом, мы должны сделать все возможное для расширения НАТО. Пусть Украина вступит в НАТО. Это странно. Почему он так сказал? С чего бы это Украина и в НАТО? Почему это так заботит какого-то забытого богом конгрессмена? Все просто. Вступление Украины в НАТО является ключом к разжиганию войны с Россией. Перенесемся в наше время. Теперь становится понятно, почему Путин начал военную операцию. Потому что он не хотел, чтобы Украина вступила в НАТО. Конечно, могут быть и другие причины, но это самый главный мотив. Русские не хотят, чтобы американские ракеты находились на их границе. Они не хотят иметь враждебно настроенную страну по соседству. Это правда. И неважно, разрешают ли вам сейчас говорить и писать об этом. Это правда. На протяжении многих лет об этом говорили и писали. Никто, кто будет с вами достаточно честным, не скажет вам, что Путин начал все это только потому, что он злой. Он может выглядеть злым, но тем не менее у него безусловно есть стратегические мотивы, толкающие его на этот шаг. Согласны вы с этими мотивами или нет, это не имеет значения. Таковы факты. Проанализировав факты и поведение администрации Байдена в преддвериях этого конфликта, можно понять, что именно их заставило пойти на этот шаг. В момент, когда многотысячные войска скопились на границе с Украиной, Джо Байден посылает Камалу Харрис, наименее способного дипломата во всем Вашингтоне, на Мюнхенскую конференцию по безопасности для того, чтобы донести позицию Америки. В своем выступлении Камала Харрис призвала Украину стать членом НАТО. Тогда она сказала «Я ценю и восхищаюсь искренним желанием президента вступить в НАТО, вот вам и послание для Владимира Путина. И, конечно же, он начал военную операцию спустя всего несколько дней. И это не было неожиданностью для администрации Байдена. Они знали, что это произойдет. В этом и был весь смысл посланий. На самом деле, очень трудно понять, почему США стремится к войне с Россией. Какую пользу из этого мы можем извлечь? Мы так и не получили ответы на эти вопросы. Пару лет назад, как вы, наверное, помните, мы объявили импичмент, действующему на тот момент президенту. Почему? Почему? Да потому, что он собирался приостановить военную помощь президенту Украины Зеленскому. На посту президента Трамп мог делать все, но не подталкивать Украину к войне он не мог. Они хотят войны, и теперь она у них есть. Так к чему же все это приведет? Это и вызывает обеспокоенность один из аналитиков по внешней политике в Вашингтоне, рассказал о том, что, как и многие другие люди в его сфере деятельности, он регулярно участвует в спонсируемых правительством военных играх. Цель этих игр – показать, что произойдет, если различные страны вступят в конфликт друг с другом. Пару лет назад он участвовал в военной игре, в которой предполагалась война с Россией. Так вот, в ходе войны НАТО-Россия, по нашим оценкам, может погибнуть до 1 миллиарда человек. 1 миллиард. И если мы не будем осторожны, то то, что произошло в симуляции, может произойти в реальности. Война НАТО и России развяжется из-за Украины. Но, похоже, никто из руководителей не беспокоится о том, к чему это может привести. И что это может обернуться против нас. Ядерная война – это не единственная проблема. Экономические последствия этой войны тоже весьма плачевны. История меняется на самом деле если вы не верите посмотрите на цены на сырье они вышли из-под контроля почти на 60 процентов по сравнению с прошлым годом самые высокие в истории цены на пшеницу россия один из крупнейших производителей удобрений в мире американские фермеры в январе прошлого года покупали их по 265 долларов за тонну в этом году их уже продают по 846 долларов и благодаря санкциям эта цифра будет только увеличиваться Никто из тех, кто занимается сельским хозяйством, никогда не видел ничего подобного. Вы, вероятно, не занимаетесь сельским хозяйством. Но если вы покупаете продукты, то скоро и для вас это станет очевидным. Благодаря внешней политике Байдена, все, что вы покупаете, растет в цене. Причем шокирующими темпами. Бензин сейчас стоит дороже, чем когда-либо за всю историю. В Лос-Анджелесе он продается по 7 долларов 29 центов за галлон. Так что если вы зарабатываете меньше 100 тысяч в год, а большинство людей в этой стране зарабатывают именно так, то для вас это уже кризис. Но для людей, стоящих у руля, это недостаточно существенно. Они хотят сделать еще хуже. Их последняя идея, на которую, похоже, купилось множество людей, заключается в том, что у нас якобы есть какое-то моральное обязательство, и мы должны прекратить покупать российскую нефть. Что произойдет, когда мы это сделаем? Нет нужды говорить о том, что цены на нефть подскочат. Скорее всего до 50 долларов за баррель. А для нас с вами они станут еще выше. Сегодня утром я разговаривал с одним из представителей энергетического бизнеса, и он дал свою оценку. Он сказал, что полный бойкот российской энергетики вызовет абсолютную глобальную катастрофу. Рецессию, депрессию, экономическое опустошение для нас и наших союзников. Так что чувствуйте себя хорошо, пока вы разоряетесь. Это краткосрочная картина а долгосрочная картина противостояния с Россией еще страшнее. Благодаря политике Байдена Россия и Китай теперь образуют блок против Соединенных Штатов. Только сегодня министр иностранных дел Китая назвал Владимира Путина самым важным стратегическим партнером Китая. Раньше это был просто сценарий, теперь это реальность. Если вы высказываетесь в поддержку России, конечно, не в категоричной форме, то большинство американцев с вами согласятся. Но вас тут же обвинят в том, что вы агент Путина. Что это? А это способ социального контроля. Люди, стоящие у руля, решают, кого вы должны ненавидеть. В такой обстановке все кажется пропагандой. И это потому, что многое так и есть. В четверг мы сообщили вам о том, что российские войска разбомбили ядерный реактор на Украине. Это было похоже на правду. Президент Украины Зеленский неоднократно говорил об этом. Но это неправда. Реакторы не были уничтожены. Один из украинских чиновников утверждал, что уровень радиации в этом районе повысился. И это тоже оказалось неправдой. Все это выглядит как скоординированная попытка вызвать панику. Это то, что мы называем приукрашенной информацией, чтобы заставить вас поддерживать конфронтацию с Россией. Возможно, вы и так выступаете против России, но вы должны знать, что вами манипулируют и тем, что вы делаете. Если докопаться до истины, то мы, американские граждане, должны иметь возможность читать все, что хотим. В этой стране веками была такая возможность. Теперь это не так, потому что истина больше не является целью. Вместо этого Twitter и Facebook с гордостью подвергают цензуре любую информацию, которая может подорвать доверие к украинскому правительству. Правда? С каких вообще пор мы должны доверять украинскому правительству или любому другому правительству? Не спрашивайте. Но при этом Нью-Йорк Таймс нападает на Владимира Путина за то, что он пытается контролировать то, что люди могут читать. А вот некоторые комментарии под этим видео, оставленные иностранными зрителями. Кто знает, кто будет управлять этими самолетами? Это может быть и натовский пилот. И это приведет к эскалации проблемы. Мы предвидели это два года назад, когда Байден, демократы, был избран. Трамп пытался помешать этому в течение 4 лет. Демократы же добились этого, угрожая Путину. СМИ, принадлежащие демократам, промывают мозги всему миру. И это работает. Демократы живут полной жизнью, в отличие от остальных людей. Эти санкции больно ударили по водителям грузовиков, являющихся локомотивом американской автотранспортной отрасли. Цены выросли, и все это ради чего? Украина, которая исторически, этнически, географически ближе к России, чем к нам. Думайте об Украине для России, как о Мексике или о Канаде для США? Вы же не хотите, чтобы российские ракеты были в Мексике или Канаде? Не так ли? Дональд Трамп. Как я скучаю по войне в Твиттере. Пожалуйста, Байден должен уйти в отставку. Америка, просыпайся, средний класс будет уничтожен. Не так давно я говорил, что нам осталось всего три года. Теперь я начинаю сомневаться в том, что мы как страна продержимся так долго. Всю мою жизнь все темнокожие люди говорили мне никогда не слушать Fox News. Слушая этого парня, я начинаю понимать почему. Им промыли мозги той же самой пропагандой, о которой сейчас говорит Такер. Из всех тех людей, с которыми я спорил и слушал, он наиболее точно отражает мои мысли. Я больше не буду смотреть канал ABC. Замечательное объяснение. Просто, но по существу. Спасибо мистеру Карлсону. Блестящая журналистская работа. Долг в 27 триллионов долларов. И вы спрашиваете, почему США хотели бы войны? Просто оглянитесь назад в историю. Если мы вступим в войну с Россией, это будет концом господства Запада. Такер Карлсон — единственный репортер на Fox News, который говорит правду и истину. Все остальные не более чем попугаи пропаганды фальшивых новостей. Итак, теперь очевидно, что все главные новости на первых полосах, якобы о злоупотреблениях российской армии за последнюю неделю, оказались ложными. Как сообщалось в британской прессе, это все газеты либеральные и консервативные. Теперь еще добавилась и новость о взрыве электростанции. К сожалению, я предсказывал, что нечто подобное произойдет. Так они делали в течение последних 20 лет, без остановки. Итак, я согласен, что мы действительно не знаем, что происходит. Потому что почти все, что мы читаем, является фальшивкой. Все военные новости поступают из правительственных учреждений Украины. Конечно, они заинтересованы в этом. А наши газеты просто печатают то, что им предоставляют. Банда Байдена, возможно, и воюет с Россией, но большинство американцев нет. Просто откройте наши трубопроводы и оставьте эти и другие страны в покое, чтобы они сами о себе позаботились. Мистер Трамп избегал этого в течение пяти лет. В противном случае мы бы наблюдали эту ситуацию пять лет назад. Бойкотируя Россию, США просто выстрелили себе в ногу и объявили бойкот сами себе. Вы только усугубили ситуацию. Я не американец и просто обычный человек но я вынужден согласиться с такером и посмеяться над тем, насколько глупым является решение США столкнуть Россию, Иран и Китай, образуя линию от Европы и Ближнего Востока до Азии. Россия и Иран богатые ресурсами страны, а Китай промышленный и торговый центр. В военном отношении Россия и Китай вторые и третьи по величине вооруженные силы в мире. Нет никаких шансов, что США смогут выиграть военную экономическую войну против этих трех стран. Остался ли в США хоть один разумный человек? Если Трамп – это российский проект, то очевидно, что русские больше заботятся о народе США, чем демократы.